Нарциссизм — это громкое слово, часто используемое в современном мире. Вполне возможно, что все мы знаем или были связаны с кем-то, кто обладает нарциссическими чертами в какой-то момент нашей жизни. Возможно даже, что у некоторых из вас могли иметь нарциссиста в качестве романтического партнера. Если это так, то, возможно, вам будут созвучны с некоторые моменты, выделенные в этом видео. Для тех, кто не знает много о нарциссизме, то это видео, надеюсь, даст некоторое представление. Вот 11 вещей, которые нарциссы никогда не делают. Номер один – они никогда не извинятся перед вами или не признают, что были неправы. Поскольку нарцисс никогда не берет на себя ответственность за свои действия, слова или чувства, за что же извиняться. Некоторые из вас могут чувствовать, что, -что вы получили извинения, но вы никогда не получите настоящих извинений от нарцисса. Вы можете услышать что-то вроде «мне жаль, что ты так себя чувствуешь», что перекладывает ответственность обратно на вас. «Более вероятно, что мне жаль» относятся к тому, что они сожалеют о том, что их поймали, и что это больше проблема для них, чем на самом деле сожаление за то, что они сделали. Любое извинение будет поспешным, и разговор будет изменен, чтобы инцидент был убран под ковер. Во-вторых, они никогда не скажут правду. Есть два разных типа истины, когда дело доходит до нарциссиста. Говорить правду, что они редко делают, и их правда, которая является их версией правды. Нарциссу необходимо убедить себя в определенных вещах, и они могут легко обидеться. Когда их сбивают с пьедестала, который существует в их мире грез, они будут провозглашать, что их так любят, они важны и такие особенные. И когда кусочек реальности напоминает им о настоящей правде, это может оказаться для них весьма разрушительным. У них всегда будет своя собственная версия событий. В-третьих, они никогда не смогут простить или примириться. По той же причине, по которой нарцисс не извиняется, они также никогда не прощают. Любая обида – это повод для возмездия и мести. Нарцисс всегда борется за свое выживание, поскольку в их глазах жизнь – это зона боевых действий, где все потенциально готовы напасть на них. Если кто-то извиняется перед ними, нарциссы воспринимают это как доказательство своего превосходства. Подлинное прощение не является частью эмоционального лексикона нарциссистов, в основном потому, что нарцисс не может простить себя. Излишне говорить, что они никогда не получат Нобелевскую премию мира в отношениях. Они процветают на постоянном хроническом хаосе. Номер четыре. Они не будут вас слушать. Вы когда-нибудь чувствовали, что вас вас не слушают, когда вы рассказываете о своем дне или когда вы ссоритесь? Скорее всего, вы правы. Нарциссы, как правило, предпочитают звук собственного голоса, поэтому они не слышат и, вероятно, не хотят слышать вас. Они знают, что это заставит вас волноваться и в конечном итоге измотают вас. Будьте внимательны к круговым разговорам, которые вы ведете с ними, так как это указывает на то что они не слушали предыдущие разговоры с вами. Номер пять. Они не берут на себя ответственность. «Вы когда-нибудь слышали? Это не моя вина. Ты заставил меня сделать это». «И я бы никогда так не поступил». Нарциссы особенно чувствительны к стыду, вине и их личность строятся на чувстве недействительности. Принятие ответственности любого рода вызывает у нарциссов угрозу подвергнуться критике. Нарциссы предпочитают играть роль жертвы, и вместо этого будут перекладывать ответственность на других в сфере их власти, например, на партнера или своих детей. Номер шесть. Они не будут искать помощи или профессиональной поддержки. Вы когда-нибудь беспокоились о том, не являетесь ли вы нарциссом? Не беспокойтесь. Если вы беспокоитесь об этом вопросе, ответ, скорее всего, отрицательный. Саморефлексия и самоанализ – это то, чего не сделал бы нарцисс. Почему? Ну, возможно, что есть маленький ребенок, спрятанный в них, который поврежден и испытывает чувство неадекватности. В этом случае нарцисс компенсирует их. Им нужна эта сторона, чтобы выжить. Для нарцисса самоанализ – это опасная территория, которую следует избегать любой ценой, потому что оно представляет собой уязвимость. Обращение за любой поддержкой предполагает, что у них есть проблема, а это то, что они не считают, что у них есть проблема. Номер семь. Они не решают трудности, которые у них есть с эмоциональной стабильностью и манипулированием. Невозможно отрицать, что они умны, особенно в манипулировании людьми, и замечать их уязвимые места. Они склонны в основном черно-белым мышлением. Они склонны либо идеализировать, или обесценивать других. Это может привести к созависимости, особенно в романтических отношениях. Их не волнуют эмоциональные последствия других из-за ослабленных эмпатических черт. Эмоционально здоровые существа испытывают эмоции на ежедневной основе. В то время как нарцисс этого лишен, который часто оказывается в ловушке собственного одиночества, самозащитное конструирование реальности. Номер восемь. Они не действуют бескорыстно Бескорыстие – это противоположность нарциссизму. Это происходит из-за их отсутствием чувства сопереживания и раздутым чувством собственного достоинства. Нарциссы, по определению, заперты во внутренней спирали, где они испытывают грандиозное чувство собственного достоинства, ставя себя на вершину эмоциональной пищевой цепи. Они будут делать вещи, которые с самого начала выглядят так, будто они делают доброе дело, но они создают впечатление, которое прилагается за то, что сделал это доброе дело. Они хотят, чтобы их поздравили, поскольку это подпитывает их потребность в проверке. Поэтому они не будут делать то, что им ничего не предлагают взамен. Номер девять. Они не дадут вам никакого чувства безопасности. Это я и ты против всего мира. Говорит нарцисс, никогда. Нарцисс действует не так. Им нужно, чтобы ты был напуган и не уверен в себе от перспективы потерять их. Они также будут использовать много психологического насилия, чтобы запутать вас и заставить вас сомневаться в себе. Они могут убедить нас, что мы не можем уйти, или что мы не можем найти никого лучше. Вы не будете чувствовать себя в безопасности. И, откровенно говоря, это не так. Номер 10. Они не отпустят вас. Они никогда не перестанут думать, что вы им принадлежите, пока вас не заменят. Нарцисс не закончит с вами. Пока вы не сослужите свою службу, неважно, если вы чувствуете, что с вами покончено. Вы нужны нарциссу как планета, обращающаяся вокруг их солнца, чтобы чувствовать себя хорошо. И номер одиннадцать, они не хотят меняться. Изменения возможны для любого человека, если они действительно этого хотят. Вот тут-то нарциссу и приходится нелегко. Если только они не готовы признать, что существует проблема в их поведении, они никогда не решат ее. Вот так просто. Должно быть искреннее желание измениться. Итак, объяснило ли это видео немного больше о нарциссах? Если на вас повлиял какой-либо из пунктов, обсуждаемых в этом видео, и если вы чувствуете себя комфортно, пожалуйста, оставьте комментарий или поделитесь с кем-то, кому вы доверяете.